Нужно хорошо понимать, что вот эта вот некая новизна ситуации, которая, с которой нас познакомила коронавирусная пандемия, она нова не только для людей, не только для обычного жителя, но и для, для врача. Многие врачи впервые сталкиваются с этими проблемами. И нет каких-то четких инструкций, что делать, как делать. Далеко не все все понимают. Поэтому мы говорим, что главное в этом во всем ответственность за свое здоровье надо брать на себя. И насколько вы будете адекватны, а не паничны, насколько вы будете осознанно делать данные рекомендации, выполнять и упражнения, настолько вы сможете сами себе помочь и вылезти из этой кризисной ситуации, если она вас застала врасплох. Если эта ситуация предсказуемая и ожидаемая, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем и с приемом уже лекарств, вы должны понимать, что многие упражнения вам надо из, уже сегодня начинать делать с профилактической точки, с точки зрения, потому что, как вы знаете, предсказуемо, что 70% мира, населения всего мира переболеют. Поэтому и вы будете там не исключение. И ваша задача не только... Выжить, но еще и выздороветь, и еще выйти лучше с неким определенным неким опытом познания своего тела и опытом познания вот, управления своими процессами внутри. Мне нужно делать некие насосно дренажные упражнения с ним для того, чтобы улучшить его окси оксигенацию и лимфодренаж ночной ткани грудной клетки. Вот смотрите, что я делаю буду. Вот я взял, и теперь моя цель ее потянуть. Смотрите, я ее вытягиваю. И моя цель растянуть ее, грудную клетку, вот так за руки. Вот. в мою сторону делаю выдох. Если может, делает выдох. Шумно. Делаешь выдох шумно. Вот. Смотрите, как только она включила выдох, ход в грудной клетки пошел. Вот такое, закончен. Раз. Выдох. Вот оно. Вот. Вот это упражнение. Смотрите, я через руку, через лопатку раскручиваю грудную клетку и растягиваю межреберные промежутки. Вот оно. Вот. Если человек имеет слабый плечевой сустав, выглядеть это будет вот так. Естественно, что далеко не каждого человека так можно потянуть, но если на моем месте не я один, а два человека, это будет выглядеть вот так. Вот так, раз. И это упражнение мы можем выполнять вдвоем, когда буду я делать одно а кто-то мне будет помогать. Вот здесь подкручивает за лопатку брюшную клетку, сколько за область таких, лопатки. Сколько таких насосно-дренажных движений нужно сделать и как часто, чтобы это работало как насос? И но и... если вы будете делать каждых полчаса, это идеально. Если будете делать каждый час, это очень хорошо. Если будете делать каждые два часа, это уже приемлемо. А по сколько? Раз. Вы делаете тут самое главное накопительный эффект. Не количество, раз. Это должно быть посильно. Мы, это опять, мы активируем насосно-дренажные функции. И наша цель, чтобы вот это после действия, оно суммировалось поэтому мы делаем, ну пусть сможем сделать 10-12 раз, мы уже молодцы если мы за каждую руку сделали по 10 раз и сделали 10 раз за две руки, этого предостаточно следующее упражнение я встал на колени и согнул ноги, теперь вот что, я обхватил колени руками и теперь начинаю. Мне нужно почувствовать вот этот тканевой ответ, когда от нее будет некая отдача. Вот она. При условии, что она практически мне не сопротивляется. Я включил именно тканевое участие. Полосное участие. Потому что мы здесь задействовали грудную брюшную полость. Мы задействовали заднее забрюшенное пространство и так далее. Вот что будет. Видите, я делаю легонько, потому что даже могу при этом разговаривать. Она может вот так ручками взяться за край кушетки. Вот здесь, чуть сюда. Сюда, пацанку Смотрите, она и вот Я ее закручиваю Постарайся чуть-чуть принять участие Чуть-чуть мне сопротивляться Это сопротивление должно быть грудной клеткой И очень умеренное Вот оно вот оно. То же самое в другую сторону. Вот оно. Вот оно. Вот оно. Вот. От того, какой будет здесь угол, чуть будет выше или ниже. Дайте мне подушку еще одну. Смотрите. Если человек вот такой, достаточно... без избыточных объемов я могу делать эти упражнения предыдущие упражнения вот так вот так с участием подушки Смотрите. вот и я акцентировал давление на диафрагму и грудную клетку видите подушка мне добавила удобства а ей Усилило воздействие. Вот как будет вы выглядеть. Я ей приподнял ноги. И теперь те же самые закручивания, они уже будут чуть под другим углом. И вовлекать будут уже другой реберный веер и другое участие позвоночника в этом упражнении вот как это будет теперь смотрите она берется за кушетку сверху вот так и мы за счет этого раскрыли грудную клетку и опять будет вот такое скручивающее растягивающее грудную клетку дренирующее движение наша цель Придать грудной клетке движение, когда внутренние вложенные в нее органы, будут менять свою форму и будут испытывать натяжение или сжатие. Вот оно. Вот. Вот. Далее. Если человек может сидеть, садимся, я буду, вот как ее вытягивать, Вытягивайся, выдох, вот она, я ее как бы хочу оторвать, но я ее не отрываю, а она потом старается заново сесть, раз, два, если она еще будет мне помогать чуть-чуть на гнитах нагибаться вперед, то ее грудная клетка будет работать еще более полноценно. Я могу теперь это упражнение делать вот таким подкручиванием, когда грудная клетка будет вот так включаться. Это может быть шапка, это может быть куртка, это может быть платок, это может быть все что угодно. И тогда вот зацепив ее за область лопаток, я могу вот так, где мне ты уже болезненный человек, я могу вот так растягивать, еще переставляя выше-ниже эту Это полотенце Вот так протягивать Естественно, что я могу подкручивать И так далее И вот мы сидим и делаем вот такие Если человек действительно имеет какие-то Газообменные или лимфодренажные проблемы он оценит ваше участие, потому что через какой-то период вот этих упражнений ему очевидно станет легче. И вы ощутите вот это свое участие и в его, а? его выздоровлении, в, в его хотя бы облегчении. Вот. Движения могут быть и в обратную сторону, смотрите, я зацепил под грудь, и тогда буду вот так растягивать на меня навались, вот смотрите, она навалилась на меня, и я могу также делать такие же вот эти экскурсионные движения грудной клеткой. Вот что будет. Не создавать болевой нагрузки мы должны иметь возможность что-то подложить. Любая подкладка усилит опорную площадь и распределит нагрузку вот таким образом. Выдох. Раз, два, три, четыре. 5. Второй вариант – это ручка вот туда, на край кушетки. Прогнись чуть-чуть в стене. И теперь упражнение будет вот сюда. Сама тянись рукой. Вот. Вот. Вот. И вот. Мы всегда делаем упражнение совмещаем его с попыткой или со старанием нашего пациента делать выдох. Мы вообще акцентируем не вдох, а выдох. И все эти упражнения на акцентирование выдоха. Очень мягкая резинка, поэтому моя цель делать нежно, аккуратно, Потому что через полчаса-час я опять приду и буду делать эти же упражнения из этого комплекса. Вот что будет. Вот. Вот. Запаситесь такой резинкой, очень удобная в работе. Если это люди, которые находятся в прямом контакте, с вот этими инфицированными больными Первое, что он должен сделать Это он должен выполнить те комплексы упражнений С приседаниями, растягиваниями и прочие остальные Которые даны нам 12 упражнений в первом курсе Вот все А это уже для тех, кому мы оказываем помощь Теперь сюда ручку, опять вот сюда, это вот плечико сюда. У нас ноги работают как упор, и вот так мы его будем закручивать. Вот как Вот. Вот. Вот. Вот. вот. Я могу обходить все, точнее, поля. Если бы этот человек кашлял, или хрипел, или как-то, ну, какими-то симптомами бы отвечал на мои действия, мои действия бы были более целенаправленные и более определенными. Я показываю вам все упражнения на здоровом человеке, естественно, что от нее дождаться такого ответа. Ну, невозможно в кровати человек должен и обязан менять положение и это положение он меняет либо сам либо мы в этом принимаем активное свое волонтерское участие естественно что лучшая поза для него все-таки будет на боку и если мы говорим, что он должен лежать на животе, то я сейчас покажу, как он должен лежать на животе. Подушку подмял под себя. У меня за счет этого опора является грудина и руки. И теперь я могу дышать и задними отделами, и боками боковыми отделами легких. Тогда для меня это будет, я могу в любой момент включить руки, для того, чтобы, если задыхаюсь, то для того, чтобы включить поверхностную мускулатуру, усиливающую работу глубоких дыхательных мышц. Вот. Более того, я могу теперь на этой подушке совершать самые разные насосно-дренажные упражнения для раскачивания грудной клетки. Какой бы человек ни был тяжелый, если он в сознании и у него есть какие-то остаточные силы, он эти упражнения во имя спасения собственной жизни будет делать. Опять мы его положили на живот, но на подушку. Если мы его вот так вот положим, да если еще мягкая кровать, он в ней утонет. И у него перекроете то, что дышало, переднюю поверхность, верхние отделы и боковые. И ничего ему не оставите. Поэтому его положение вот такое. В этом положении реально улучшается насосно-дренажная функция задних и нижних отделов. Но она не перекрывает воздух, идущий через передние и верхние отделы. Иначе мы его лишим всего. Поэтому его максимально, а вот потом, когда он уже устал, он может совершить вот такой какой-то полубоковой поворот на одну сторону с этой подушки, либо на другую. Он чуть-чуть отдохнул и опять принял эту позу. Нужно понимать, что это тяжелейшие ситуации, когда человек уже... Делает для спасения жизни сам все возможное. Его не надо просить, это вынужденное его будет действие, но ему это надо показать. И когда говорят, что человек, канада надо положить, чтобы он раздышивал заднее и нижнее, да, действительно это включает, но подушку подушку-то не забудьте ему подложить под грудь, чтобы бока-то освободите и подложите под него руки, чтобы у него была опора. Иначе вы его просто самой позой удушите. А живот? Если у человека есть живот положительный... А если у него есть живот, значит у него будет две подушки под ним. Если еще больше живот, три подушки. Но понимаете, что если у него живот давит на диафрагму, значит найдите ему такое положение, если оно даже будет несколько полусидя, полулежа. Тогда будет вот так у вас сидеть. Он так будет и спать, и дремать, и разгрузит живот, и в то же время сможет включить нижнее и заднее отделы. Поверьте, что ему в таком позе, и он тогда из этого положения сможет совершать вот эти вот качательные движения, протягиваться куда-то в стороны, переносить вес на руки, а с, на... с рук на ноги, и тем самым все время активировать насосно-дренажные функции грудной клетки и позвоночника. Но вот эта вот разгрузочная поза с подушкой, поверьте, она спасет десятки и сотни людей. Чуть эти упражнения адаптировать под ситуацию и тяжесть больного. Еще раз говорю, я показываю на здоровых, если бы я сейчас стою, был в стационаре, и мы бы прошли по десяткам и сотням этих пациентов, и я бы показал с каждым отдельно, что делать. Пожалуйста, если мне будут присылать короткое видео о том, в каком положении, в какой ситуации, я могу под каждое видео сказать, делать это, это, это, это, расставить всех и научить эти упражнения для, должны быть согласованы и одобрены лечащим врачом. Если нет не согласованные и не одобрены, в больнице никто ничего не может делать, если он на это не получил инструкцию и разрешение. Но опять, значит, опять, кто принимает окончательное решение, чья последняя ответственность? Если вот у того и спрашиваете, тому и показываете, с и с... от того и получаете допуск к телу и разрешение на какие-либо действия. Это принципиальный момент. Я показываю упражнение в неком принципе, на здоровом человеке, на себе лично. Но теперь мне нужна обратная связь, мне нужно, чтобы мне задали вопросы люди, которые не все поняли, не так поняли. Попробовали, у них не получилось. Попробовали и захотели что-то уточнить и детализировать. Мне нужна обратная связь, потому что пока я рассказываю, вот так.